Об обучении узнал из интернета. В принципе, искал вообще такой курс у нас в городе. Вот. Думал сперва начать работу с московскими декораторами, у них купить курсы. Но потом подумал остановиться на каком-то базовом нашем и потом уже дополнять его. Курс мне понравился. Объясняли все доступно и было понятно. То есть даже какие-то новые решения возникали, условно говоря, при принятии каких-то композиционных решений у меня. Вот. Для себя узнал очень много нового в плане, допустим, композиции, в плане применения цвета. Интересно была разбивка, допустим, животными на цветовые, потому что в природе все гармонично. И вот эти знания тоже как бы, я получил. У меня был заказчик, и я работал уже, в принципе, с готовым заказчиком. Просто так сложилось, что это был и мой дипломный проект, и работа уже конкретно с клиентом.